Надеюсь, вы это тоже замечаете. Какие-то практические результаты в нашей с вами непосредственной нашей с вами работы все-таки есть. Я знаю, что определенные положительные во всяком случае так, аккуратно скажем определенные все-таки подвижки с точки зрения совершенствования профессионального образования и переподготовки людей. Внедряются новые методы, новые методы обучения, в том числе дистанционно. В некоторых регионах созданы интернет-центры. Используется даже спутниковая связь для обучения тех, кто хочет получать какое-то новое образование. Более качественной стала и протезно-ортопедическая помощь, ассигнование в этой области, как докладывает правительство, в три раза увеличены в этом году. Надеюсь, что это доходит до конкретных людей, чтобы это чувствовать. И лучше, чем вы, никто не знает, насколько это важно для тех, кто нуждается в этой помощи. Однако по-прежнему внимание требует вопроса обеспечения занятости инвалидов. Должен сказать, что это звучало и на наших, наших встречах. Это звучало и на моих встречах в регионах, где э, мне делают встречаться непосредственно с инвалидами либо с представителями различных инвалидных организаций. Это, это сегодня, наверное, одна из самых главных проблем. Думаю, что очень мало делают региональные и федеральные власти для того, чтобы размещать заказы на предприятиях организации. И это, конечно, острая проблема, с вами на этот счет еще раз поговорить сегодня. На повестке дня также развитие системы социального страхования по инвалидности, увеличение размера пенсионных выборов. Все это в планах работы правительства Российской Федерации. знаю, что людям с ограниченными возможностями Сегодня живется непросто. Зачастую не хватает самым необходимым и лекарств и технических средств реабилитации. В последнее время, правда, удалось несколько ослабить остатки некоторых проблем. С 1 января увеличилось денежное содержание инвалидов, получающих социальные пенсии. Улучшилось обеспечение специальными транспортными средствами. Как вы знаете, из федерального бюджета на их решение в этом году выделено 1,7 миллиарда рублей. В последние годы в три раза возросло целевое финансирование бесплатного санаторно проводного обслуживания. Необходимо развивать эти позитивные тенденции, конечно. Они, э, их можно назвать именно пока, только как тенденции. В этой связи хотел бы отметить значимость нормативно-правовой базы, от полноты и точности которой в значительной степени зависит положение инвалидов в обществе. Несмотря на обширное. Законодательства, как федеральное, так и региональные, несмотря на большое количество подзаконных актов. Все, вся эта нормативная база еще достаточно противоречива и не Многие вопросы по-прежнему нуждаются в правовой регламентации. И уверен, что у вас есть тоже соображения на этот счет. Если вы готовы, оформить их в качестве предложения, пожалуйста. Идет реализация федеральной программы, целевой программы социальной поддержки инвалидов на 2000-2005 год. И а, если у вас есть какие-то соображения по поводу того, как это осуществляется на практике, то тоже было бы полезно услышать а, Как вы говорили еще на предыдущих наших встречах, главное, чтобы, чтобы все усилия федеральных и региональных властей в этой связи были предельно Получается так. Ваши объединения сами по себе стремятся обеспечить как можно более полную защиту прав и интересов анализов. Должен сказать, что и я, и правительство Российской Федерации воспринимаем ваши организации как, как серьезных партнеров в решении социальных вопросов. И прежде всего, конечно, в решении вопросов, связанных с инвалидными странами известно, это уже общий тезис, общество в значительной степени оценивается как демократическое, как развивающееся, во всяком случае, пара. в соответствии с принципами демократии, в значительной степени оценивается по тому, как относится к тому. А У нас в этом смысле еще очень много чего нужно сделать. Очевидно, совершенно очевидно, что... Для того, чтобы добиться хоть каких-то позитивных результатов, эта работа должна быть совместной. Прежде всего, совместной с вами. Это то, что я хотел бы сказать вначале. Политик, вы скажете что-то? И потом да. мы предоставим слово нашим гостям. И перейдем и непосредственно к прямой дискуссии.